Всем привет! Вот сидите вы на самоизоляции и думаете, как высвободившееся время использовать, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Начните с того, чтобы сделать ваши пароли безопасными. Почему мы видим, что многие приклеивают стикеры с паролями к своим мониторам? Да потому что такой пароль, который действительно является достаточно надежным, он длинный, он содержит спецсимволы, он содержит цифры и так далее, к сожалению, совершенно невозможно запомнить. И это приводит к тому, что мы не помним его. И как следствие, просто записываем на стикеры и приклеиваем к мониторам. Как сделать свой пароль гораздо безопаснее? Я подскажу вам несколько вариантов. Вариант номер один. Просто используйте длинный пароль. Основное в пароле, это не только спецсимволы и цифры, а его длина. Чем длиннее пароль, тем он надежнее. Конечно, вариант, который вы видите сейчас... Может быть, не самый лучший, и его можно было бы улучшить. Например, вот так. Мы видим, что здесь добавились строчные прописные буквы, здесь добавились цифры, и здесь добавился спецсимвол. Этот пароль уже гораздо сложнее подобрать, его гораздо сложнее взломать. Является ли этот пароль идеальным? Ну, наверное, да, но и его можно улучшить. Давайте попробуем использовать другой принцип для формирования Легко запоминающихся, но при этом достаточно сложных паролей. Что надо сделать? Вспомните какое-нибудь свое любимое выражение, крылатое выражение, фильм, песню или стихотворение. Ну, допустим, Евгений Онегин. Как он начинается? «Мой дядя самых честных правил». Вот у нас начало этого стихотворения. Возьмите две первых буквы этого стихотворения в качестве части своего пароля. И вот у вас уже появился достаточно длинный и при этом сложно угадываемый пароль Мадиса Чепар. Понятно, что на русском языке вводить его не очень удобно, особенно если мы будем вводить его с мобильного устройства. Поэтому можно его заменить на английский вариант. И если уж совсем мы хотим его усложнить, то заменяем отдельные буквы аналогичными по написанию цифрами, добавляем в конце спецсимвол, и вот мы имеем уже серьезный, надежный, стойкий пароль, который достаточно легко запоминается, но при этом очень сложно подбирается и угадывается хакерами. В корпоративных системах существует подход «Single Sign None», Единый вход, который распространяется на многие корпоративные системы, позволяя беспрепятственно получать доступ к ним пользователю. Для дома аналогом данного подхода может служить использование менеджера паролей. Программ для ПК, смартфонов, планшетов или интернет-сервисов, которые генерируют, хранят все ваши уникальные сложные пароли и заполняют формы при необходимости. А пользователю достаточно знать мастер-пароль. Да, я слышу голоса скептиков, говорящих о рисках хранения на стороне. Но что я могу сказать? Ничего абсолютно безопасного не существует, конечно же. Но, во-первых, хранить их в надежном менеджере паролей лучше, чем записывать на листочках или делать короткие одинаковые. Во-вторых, для снижения риска кражи категорически призываю не хранить так. Пароли от ваших личных финансовых сервисов, пароли от ящиков электронной почты, на которые завязано восстановление пароля остальных сервисов и пароли от рабочих систем. Таким образом, понадобится запомнить только десяток основных паролей плюс мастер-пароль от менеджера пароля. Кроме того, некоторые сервисы управления паролями позволяют проверить надежность хранимых в них паролей. Не было ли утечек из сервисов, длина, уникальность, давность. Вот таким вот образом можно удобно и безопасно выстроить свой личный процесс управления паролями. Безопасность должна быть удобной и автоматизированной. Берегите себя, повышайте качество своей жизни. Во-первых... Всегда на самые критичные аккаунты в любом случае, лучше вообще на все, где это возможно, ставьте двухфакторную аутентификацию. Да, это, что это значит? Это значит, что помимо пароля вас будет авторизовать в вашем там, я не знаю, аккаунте, личном кабинете, почтовом, ящике и так далее, еще некий второй фактор. Да? То есть обычно это, как минимум, код, который приходит вам в смс, ну, либо в идеале сделать, конечно, аутентификацию вторым фактором по специальному приложению, Например, от Google А, Google Authenticator, да, или от Яндекса, Яндекс Ключ и так далее. То есть это наиболее надежный способ обезопасить свой аккаунт от злоумышленника, даже который вдруг узнает и получит каким-то образом ваш пароль. И второй совет, друзья, это те, кто все еще пользуется публичным интернетом, публичным Wi-Fi, да, открытым, незапароленным. Лучше поставьте себе на мобильное устройство VPN, да, специальное приложение, которое зашифрует весь ваш трафик, от устройства до какого-то сервера, так что если даже злоумышленник находится рядом с вами в той же Wi-Fi сети, он все равно не запароленный, не защищенный, да? Он все равно не сможет перехватить ваши данные. Вот. И при выборе VPN-провайдера, выборе приложения, загуглите и постарайтесь выбрать того разработчика, который проходит аудиты безопасности и приложение которого точно работают на, на безопасных, ключах и алгоритм шифрования и которым доверяю, доверяет профессиональное сообщество вот. не, и уж тем более если вы не используете VPN и подключаетесь в публичных Wi-Fi сетях не пользуйтесь банковскими приложениями, не переводите деньги лучше не входите в свои э, важные почтовые или другие личные аккаунты потому что это просто небезопасно поэтому еще раз друзья двухфакторная аутентификация да, желательно с, со специальным приложением и VPN публичных, с Wi-Fi сетях. Пользуйтесь на здоровье, друзья. Удачи!